Всем респект, братва! С вами Мародер 120 Гигабайт. И сегодня мы с вами посмотрим на игру, которая называется Хелион. Сразу говорю, это будет не обзор, это будет первый взгляд, так как в игру я играл очень мало, многого вам о ней рассказать не смогу. К тому же игрушка довольно-таки объемная и сложная, так что давайте будем разбираться, просто посмотрим, что она из себя представляет. Думаю, многие из вас ждут такую замечательную игру, как Star Citizen, которая выйдет, наверное, когда мои внуки сдохнут. Хелион, конечно, не обладает такими масштабами, как Star Citizen мной, я думаю и бюджет у него был поскромнее. Разработана эта игра сербской компании Zero Gravity, а жанр я бы классифицировал как космическое выживание. При запуске в Steam разработчики, они же издатели, нехил так проебались, выставив самый высокий ценник игры в раннем доступе в России, но через какое-то время он был снижен до стандартных 400 рублей. Проект заинтересовал меня еще до его выхода в Steam, но когда я увидел ценник, меня задушила жаба платить столько за игру со стандартными болячками раннего доступа. Но так как ценник поправили, теперь это не страшно, и мы с вами можем ее опробовать. Хочу сразу сказать, что игрушка вполне стоит своих денег. Думаю, отличительной чертой этой игры, Игры можно выделить довольно-таки высокий уровень реализма. А также высокий порох хождений, высокую сложность. Без гайдов здесь довольно-таки сложно разобраться. Поэтому советую вам какие-нибудь видосики посмотреть. Если что, я, конечно, не про свой видос, потому что это просто первый взгляд. Я про какие-то обучающие. Так, внимание, брешь. У нас брешь на корабле. Ребята, насколько я понял, здесь всегда, когда ты респавнишься на сервере... А, ну да, забыл сказать, что игрушка онлайн, и тут с другими игроками на серверах играем. Так вот, когда ты появляешься, у тебя всегда какая-то рандомная ситуация генерится на станции. Там пожар, у нас вот сейчас посмотрим, как мы будем ее устранять. С брешью я, кстати, еще не сталкивался. Может быть, я ошибаюсь, конечно, может, мне просто так показалось. Я всего пару раз заходил на серваки. Так, игрушка немножко подлагивает, ранний доступ, все-таки, братва. Но я не могу сказать, что оптимизация совсем проебана. У меня сейчас около 60 FPS на максимальных настройках, но тут стоит учитывать, что у меня довольно-таки мощный компьютер. Справа нам а, тут показываются различные подсказки, кнопки управления. Обязательно прочитайте. Как только вы начнете играть, сейчас я это зачитывать не буду. А, но мой совет, как только начнете играть, первое, что сделать это прийти сюда и одень. Ваш костюм, потому что без костюма вам недоступен инвентарь вот этот вот. Потому что без инвентаря, без костюма вы сможете просто держать вещи, которые найдете в руках, никуда их не сможете убрать. Инвентарь, кстати, по умолчанию на кнопочку ТАП. После надеваем шлем и сразу же нажимаем на кнопочку H, чтобы поднять забралы и не расходовать кислород. Вот в этих ячиках, походу, ничего нету. Вернулся сюда, чтобы вот эту вот аптечку забрать, так как у меня не было инвентаря, у меня негде было ее складировать, а теперь она у меня спокойно здесь лежит, вот она. Снимаю, кстати, версию 0.2.5, это последняя версия на данный момент, но если вы вдруг наткнулись позже на это видео, то уж не серчайте, могло там уже все поменяться. Все, теперь начинаем уже непосредственно играть и смотреть, что с нами будет происходить. Вот тут у нас невесомость, и вот здесь я вижу эту брешь, с которой я понятия не имею, что делать, так как говорил, что не сталкивался еще с ней. Давайте вот эту дверку еще закроем, чтобы она у нас не открывалась сама, и вот здесь, по-моему, можно ее заложить. Я просто это делаю, чтобы не, не было разгерметизации. Там же брешь. А вот здесь у нас воздух в этой части. Еще можем сюда вернуться подышать хотя бы. Все, влетаем в нашу основную станцию, где у нас все самые важные штуки находятся. Очень круто сделана невесомость, она прям реально ощущается, но довольно-таки управление, имейте это в виду, тяжело собой управлять. Так, быстренько активируем вот эту вот систему гравитации, все теперь можем нормально ходить, передвигаться. Блин, что делать с этой брешью? На дверь закрыть, на дверь закрыть, дверь закрываем. Что делать с этой брешью? Я понять не имею, у нас наверняка уходит воздух, и мы с вами переговорены к смерти. Блин, я надеюсь, я что-нибудь придумаю. Вот она, брешь, вот она, брешь. Чё ее? Может, её снаружи как-то может запаять? Надо сейчас попробовать. Дышать мы пока можем, но тут написано, что давление падает уже, и написано, почему это брешь. Вот здесь надо быстренько включить конденсаторы, солнечные батареи, чтобы у нас с вами было электричество. Блин, точно мы с вами отъедем, и мне придется заново начинать игру, как дурачку последнему. Тут у нас всякие канистры, кстати говоря, вот насчет этих ящиков я смотрел видосики, и там раньше в них лежали запчасти для различных систем, например, вот э, Air Generator, да, вот здесь надо было их вставлять отдельно, но сейчас разработчики от этого избавились, они уже по умолчанию вставлены. Опаньки, я задыхаться начал, братва. Я задыхаюсь теперь. И у нас ограниченное время, ребят. Потому что кислород у меня заканчивается. блядь, что делать-то, е-мое. Так, быстро скажем что вот здесь можно вызвать своих друзей. Нажимаете на эту капсулу, выбираете друга и играете с ним вдвоем всегда проще. Давление уже 03, надо срочно заделывать эту брешь, знать бы еще, как это сделать. Тут у нас, кстати говоря, система жизнеобеспечения, где можно включить воздушный фильтр и генератор воздуха, но думаю, сейчас это не имеет никакого смысла, потому что у нас брешь, воздух все равно будет весь выходить. И это просто зря потраченные ресурсы. Так, братва, давайте выбираться уже, заодно посмотрим космос, и надо бреж заделать. понятия не имею пока, как это делать. Ну, будем с вами импровизировать, что нам сейчас остается? Так, а что это меня откинуло? Меня воздухом откинуло? Или что со мной произошло? Ладно, хрен с ним. Короче, мне, кстати говоря, не очень нравятся звуки игры. Кстати говоря, тут стоит упомянуть об еще одной довольно-таки важной механике, это э, держание за стену. Тут нету, к сожалению, анимации, но если вы зажимаете левый shift, вы держитесь за стену. Видите, я лечу, нажал левый shift, остановился. Надеюсь, анимацию скоро добавят. Для чего это надо? Для того, чтобы, например, если мы открываем шлюз, и у нас есть воздух, чтобы нас не выкинуло этим воздухом в открытый космос. И мы улетим вообще хер знает куда, и там охуеем, потому что, ну, сами понимаете, космос здесь довольно-таки суровый. Так, открываем, и ничего не произошло, а потому что у нас корабль, видимо, и так разгерметизирован из-за бреши, и у нас нет особого воздуха. Но все равно запомните, это в целом очень важная механика здесь хвататься вот за, за стены. Потому что сложное управление, сложно с собой управлять, и это может спасти вам жизнь, если вы себя остановите таким образом. Так, короче, вы в космосе, давайте включим радар, включается на кнопочку X по умолчанию, а также надо активировать джетпак на кнопочку «J». Он вам поможет быстрее перемещаться в открытом космосе. Так, закрываем дверку, не знаю зачем на всякий случай, пусть будет закрыта. давайте искать брешь, где то брешь. Вон, я ее вижу, я вижу брешь, я вижу брешь, теперь надо понять, как нам ее э, заделать. Слушайте, а вот этот инструмент нам может помочь, мне кажется, который мы в самом начале и подобрали. Давайте попробуем, давайте попробуем. Если это не он, то я понять не имею, что делать. Просто ни малейшего. Блин, анимация какая-то дурацкая, непонятно, делать что-то или нет. Ну-ка. Вроде заделывается, кстати. Да, да, да, запаиваем наш кораблик. Отлично. Давай до конца заделаем уже дело. Так, темно стало. Не очень понятно. Ну-ка, у нас вроде есть фонарик на Л. Отлично. Все, мы брешь заделали. Ух, нам теперь нужно срочно возвращаться на базу и включить систему жизнеобеспечения, как мне кажется. Бляха муха, я немножко со скоростью перестарался, давай назад. Так, давай, давай, давай, сейчас схватимся за станцию, братан, давай держись. А, Все, схватились, схватились. Все нормально, теперь аккуратненько, аккуратненько, давайте к двери. А вот видите, эта механика хватания, она реально очень важна в этой игре. Так, ну сейчас. О, у нас дверь опять сама открывается. У нас здесь хотя бы гравитация появилась. Все. Немножечко можно отдохнуть от этого чуда управления сложного. Ну все, у нас качество воздуха 0, давление 0, нужно его устанавливать. Но мне кажется, я знаю, как это сделать. Вот у нас тут система жизнеобеспечения. И, видимо, здесь нужно просто включить генератор воздуха и включить воздушный фильтр. Вот теперь они работают, все нормально, нет никакой неисправности. И скоро мы сможем снова с вами дышать на станции. Ну вот у нас, братва, восстанавливается, собственно, давление, скоро сможем дышать. Кстати говоря, вот этот терминал можем по-быстренькому посмотреть, он нужен для того, чтобы заряжать джетпак, например, можно надеть... Ай, блядь, я задыхаюсь, я забыл, что кислород -то тоже у нас в джетпаке находится. Свет у нас с вами восстанавливается потихоньку уже, восстанавливается давление, скоро у нас будет совсем человеческая станция. Кстати говоря, состояние запчастей вы можете проверять по цвету. Вот если они подсвечиваются зелененьким, значит с ними все хорошо, они исправны. А если, а кстати, вот здесь и написано: зелененькие исправны, оранжевенькие повреждены, и красные не работают. Свет у нас зажегся нормальный. Теперь давление у нас 0,6. Кстати говоря, вроде можно дышать. Да, да, да, можно дышать. Слава тебе, господи, наконец-то. Давайте наконец то я покажу вам то, что хотел, как нужно заправлять джетпак. Вот здесь вот у нас хранятся ресурсы, например, кислород. Мы его вот так вот просто перетаскиваем и заправляем. И вот тут у нас для реактивного ранца, что передвигаться азотная кислота, тоже ее просто вот так вот закидываем. И теперь у нас полный джетпак, мы можем спокойно его забрать и радоваться нашему пиздатому джетпаку. Ящики, к сожалению, все на станции пусты. раньше вроде что-то в них было, сейчас нихрена нету, о, зато вот есть аптечка еще одна, давайте ее заберем, пусть будет. А насчет вот этих вот кнопочек, братва, они очень много, я о них знаю, вот дистресс колл это, по-моему, вызов какого-либо игрока сервера к себе, я этого делать не буду на его нахрен, может они тут злые, а вот этот вот я как-то раз нажал, колл резкий шип, типа спасательный корабль я нажал, мне было просто написано, что спасательный корабль уже прибыл, и я не понял, что это. Охренеть, я вообще полезные советы даю. Блин, первый взгляд, на хрена я вообще это делаю. Лучше бы просто играл. А, тут какой-то чувак интересуется чей аутпост вот номер 04K045, я даже не знаю как его посмотреть, мне пишут в ту панель, где ресы перерабатываются надо смотреть. Так, ну давайте напишем, я первый раз вообще игру запустил в шоке, пока ничего не понимаю. Как я понимаю, они вот эту панель имели в виду? Ну и где здесь номер? Где номер, номер, номер, номер? А, вот какой-то номер. Это он? Это походу он. Очень похож. На одну цифру он отличается. Давайте ему ответим, что это вроде как не мой аутпост и слава тебе господи. Понятно, а то я хотел немного призвиться. Бля, только не со мной, чувак. Давайте вот так ему ответим. Блин, я бы хотел среди таких игроков, но пока рановато. Давайте теперь вылетим наконец, посмотрим, что у нас тут вокруг, только не забываем держаться за стену. Во, слышали, воздух вышел. Если бы мы не держались, нас бы вынесло нахрен, хрен знает, куда мы бы улетели и там бы подохли. Блин, я, конечно, советчик, кто-то еще сам два часа целых наиграл. И тут советую, держитесь за стены. У нас тут планетка. Рядом жалко, что на нее сесть нельзя. Блин, ну зацените, как круто, вообще, как красиво. Космос, прям такой, он очень реальный, он еще такой тихий, вообще жесть, просто полная. Освещение, а кстати, тоже очень круто сделано. Очень круто ощущается космос. Давайте теперь полетаем здесь, в округе, посмотрим, что вот это за бломки. Я сейчас не очень понимаю, что это такое. Какие-то части базы, я не очень знаю. Если честно, тут я уже все, мои знания закончились совсем. Так, тут радар показывает, что это какой-то деликт Bat 0. Блин, ну к сожалению, ни хрена непонятно, что нам указывает радар. К чему мы конкретно приближаемся, что здесь вообще может быть интересного, и надо ли нам вообще сюда лезть? Может быть, никакого смысла в этом нету. Может быть, вот в таких вот обломках нам нужно искать всякий лут крутой, там, какие-нибудь запчасти, которые нам нужны для нашей станции. Кстати, а почему у меня радар пропал? Где мой радар? Он, типа, он пропал, потому что я, типа, в помещении? Да, вот он появился. Блин, ну странная хрень, а что с ней делать? Ну вот у этой шняги хотя бы какие-то двери есть. Давайте попробуем внутрь залететь, поисследовать. Может быть, что интересное и полезное для нас найдем. Я, по крайней мере, на это надеюсь очень сильно. Так, насколько я вижу, там внутри есть давление нормальное. Значит, лучше его сбросить перед тем, как войти. Насколько я понимаю, это будет правильным решением. Давайте-ка попробуем. Так, вот, разгерметизация. Давайте, Отлично. Давайте-ка залетаем теперь внутрь, спокойно, аккуратненько, аккуратненько, бляха-муха, аккуратненько, я сказал, да залетай, залетай, дружище, залетай туда внутрь, ёб твою мать. Ну, а можно, кстати, восстановить, что давление, насколько я понимаю, да, да, герметизация, давайте восстанавливаем давление, что нам интересно, это даст еще в каком-то просто куске станции. Так, у нас пар пошел FPS просел, конечно, куда ж без этого, ну и что, она совсем маленькая, тут же даже нету особо ни хрена. Вон там наверху что-то стоит. Давайте посмотрим, что это такое, надеюсь, это что-то супер полезное. Маленькая канистра. Две маленькие канистры мы с вами на в И мы даже не знаем, зачем они нам нужны пока. Какая же классная игра. Ладно, давайте сваливать. Я думаю, конечно, дело не в игре, потому что я просто много чего не знаю. Возможно, я нашел что-то реально очень полезное. Ну, у нас с вами, ребят, проблема, что у нас отчет-то прямо рядом с базой ничего такого интересного я не вижу, кроме вот этих обломков. Блин, я, кстати, забыл, с какой стороны мне уже вход в базу. Так, а это что такое? Что это такое? Это корабль? Это корабль? Это чей то корабль? Это какого-то другого игрока корабль или просто? Походу ничее, но вроде как поврежденным выглядит. Вряд ли какой-то игрок прилетел сюда на поврежденном корабле. Хватайся. Ай, блядь, не успел схватиться. Безымянный. А чё, им имин можно давать, что ли? Так, вижу дверь, давайте к этой двери как-нибудь попробуем подлететь. Еще вижу брешь, которую надо тоже заделать. Хватайся, хватайся. Так, схватились, давайте аккуратненько, аккуратненько ко входу. Тут, я смотрю, тоже внутри давление есть, значит, нужно нам разгерметизировать, конечно же, чтобы нам лицо воздухом не выплюнуло, и мы остались живы. Давай, дверка, и залетаем мы внутрь корабля, сейчас посмотрим, что же там такого интересного есть внутри. Блин, мне очень нравится вот эта тема с тем, что надо разгерметизацию и герметизацию делать. Блин, а почему я не могу сделать герметизацию обратно? Корабль, походу, поврежден очень сильно, давайте проникнем в следующее помещение. Здесь хотя бы не надо больше ничего особого делать. Просто дверку открыть. Опаньки, а тут у нас гравитация есть внутри, братва. Давайте сейчас осмотрим корабль, посмотрим, что тут можно найти интересного. И что вообще если можно сделать, так вот закроем, наверное, дверку, потому что так будет лучше. Да, на всякий случай. Ни хрена мы не можем делать герметизацию. Это значит, что у нас заканчивается кислород. У нас вроде есть баллон с кислородом. Только я не знаю, как его юзать. Я не знаю, как его юзать, братва. Я нажимаю на кнопочки, и ни хрена не происходит. Это означает, что у нас осталось меньше половины кислорода. Мы хрен знает где, и до базы еще надо успеть долететь до того, как он закончится. Так, вот это у нас что-то на полу, что не открывается. Блин, меня очень сильно беспокоит мой запас кислорода. Пару supply Так, что мы можем тут сделать? Чем мы можем включить? Солнечные батареи. Можем включить. Конденсатор. Можем включить. Термоядерный реактор. Не можем включить, не очень знаю... Зачем он нужен? Вроде как все детали у нас исправны, но что не работает, я не знаю. Наверное, видимо, какая-то другая неисправность, о которой я понять не имею. Так, системы жизнеобеспечения. Есть воздушный фильтр, он работает. А вот генератор воздуха, который нам так нужен, не работает. И опять непонятно, в чем неисправность. Они бы хотя бы писали, что нужно сделать, что нужно починить. Так, R фильтр вот здесь у нас все хорошо. А вот у нас R генератор. И что мы можем с ним сделать? Давайте попробуем его запаять. Будешь бояться? Бояйся, пожалуйста, братан, иначе я отъеду, дружище. Мне очень нужна твоя помощь, братан. Ни хрена он не запаивается. Ни хрена он не запаивается. И я не знаю, как его починить, братва. Понятия не имею. И я боюсь, мы обречены на смерть здесь. А, так, а это что такое? Пушка. Мы нашли пушку, братва. Мы нашли пушку, конечно же, без патронов, насколько я понимаю. Что не кладется. Ага, вот так надо делать. Так, у нас есть пушка. Давайте хоть посмотрим, как это выглядит. Во, вообще квейк жесткий. Ну, мы нашли пушку, хотя бы что-то полезное нашли, только что нам теперь делать, ХЗ? Используйте систему управления кораблем для обычного перемещения в пространстве или активируйте навигационную панель для перемещения с помощью варб двигателя Очень классно, конечно, только бы знать, как этим всем пользоваться. Так, а если мы шлем поднимем, забрала? О, мы можем дышать, мы не задыхаемся, братва. Так, возможно, для нас не все потеряно. еще. Так, ну, можем немножко булки расслабить, раз мы дышать можем. Давайте попробуем сесть и поуправлять нашим чудо-кораблем. И даже, возможно, получится у нас пристыковаться к нашей станции. Насколько мне известно, такая возможность в игре есть. Правда, я никогда этого не делал, поэтому вряд ли это у нас получится. Блин, а управлять, кстати, кораблем сложновато. Очень большая инерция, братва. Очень большая. И это будет тяжко. Вопрос, конечно, куда здесь вообще стыковаться, потому что... Опаньки, вот это замечательно, у нас закончился кислород в нашем корабле, и ситуация наша немножко хуже, чем я думал. Так, ну я не знаю даже, стоит ли нам сейчас искать место для стыковки, которое я не могу найти, ради, что вот эта вот дверь, может быть, надо к ней стыковаться, но как-то это выглядит немножко нелогично, потому что мы будем сбоку. Очень сложно управлять кораблем. Ну, очень сложно. Я еще не знаю, куда стаковаться. Да и вряд ли мне это получится. Так, может, нам бросить этот корабль? Ай-яй-яй-яй-яй, только не ударится. Не ударься, не ударься, не ударься! Не ударься, я знаю. Я смотрел видео, я смотрел видео, если ударится в свою станцию, ее начнут кружить, и ты вообще заколебешься в нее попадать. Просто будет невозможно. Так, нам, походу, надо бросать этот корабль. Управлять им очень сложно. Нужно очень долго учиться. Ну, по крайней мере, мне еженубяра. И мы с вами просто скоро умрем от недостатка кислорода. Блин, ну очень тяжко. Не хочу, не буду. Короче, все. Я думаю, я брошу нахрен корабль. Как тут? Как тут это сделать? На ну, что тут надо нажать, чтобы выйти. Так, на эскейп. Блин, и да, он теперь крутится, братва, он теперь крутится, и, блин, а если мы попозже захотим сюда прийти и забрать его? Не-не-не, надо его останавливать, походу, нельзя его так оставлять, нельзя. Ну давай, братан, ну остановись, ну пожалуйста, остановись, у меня кислород скоро закончится, я же отъеду, ну давай, о, о, получилось, я остановил его! Все, пошли, пошли, пошли, валим, валим, валим! Быстрее, кислорода мало, все меньше. Нам еще до станции нужно добраться, потом за кораблем вернемся. Так, все, валим отсюда нахрен из этого железного гроба к херам собачим. на нашу станцию, где есть кислород, где есть электричество, где есть туалет. Я надеюсь, туалета, кстати, не видел до сих пор. но ну, может быть, он тут есть, может быть, его надо просто найти в космосе. Так, э, нам надо включить, э, включить все, что нам нужно для того, чтобы в космосе тусоваться. Так, вот у наш наш с вами радарчик и джетпак. Включаем джетпак, чтобы быстрее перемещаться, где эта кнопка. Вот она. Все отлично, отлично, отлично. Низкий уровень кислорода. Низкий уровень кислорода, братва, где наша станция? Где она? Она даже должна быть тут, рядышком. Подождите, аутпост 0. 480 метров! Вон она! Вон она! Блядь, как же нас далеко унесло! Ёб твою мать! Я надеюсь, это точно наша станция, потому что если мы летим просто каким-то непонятным, неизведанным обломком то я просто отъеду на 100% от недостатка кислорода, но вроде вокруг я больше ничего не вижу. И, скорее всего, да, это она 400 метров. Нам до нее надо херачить, а кислород заканчивается, благо реактивный ранец полный. Низкий уровень кислорода, низкий уровень кислорода, давай быстрее, дружище. Быстрее давай на станцию. Куда ты летишь? Куда ты летишь? Подожди, подожди, подожди, не, не туда, не туда. Твою мать, я, походу, со скоростью перестарался. И меня теперь по инерции относит от станции. Вот это, братва, космос. Космос, где меня, походу, ждет смерть. Благо, у нас все-таки дохрена азотной кислоты. Твою мать, у нас теперь еще садится скафандр, потому что заканчивается электричество, а меня крутит вокруг станции, я ничего не могу сделать, меня просто крутит вокруг нее, закручивает спираль. Блин, ну вот это настоящий вакуум, за это, конечно, респект разрабам, очень сделано правдоподобно, я сразу вспоминаю фильм «Гравитация», но мне бы хотя бы подлететь к ней, ручку протянуть, схватиться, и тогда я буду спасен, батарея садится, кислород заканчивается, а какая жесть, господи боже мой. Блин, я, все, что я могу делать, это пытаться сузить вот эту свою спираль, чтобы меня, вот смотрите, уже близко, близко, близко, чтобы меня просто чуть поближе, чуть поближе до того, как у меня закончится кислород. Боже мой, какая жесть, это, ну это круто, очень круто ощущается, но при этом ты реально чувствуешь себя беспомощным, просто какой-то кошмар давай ну немножко мне просто чуть поближе чтобы меня прям натолкнуло на него и я просто схвачусь и уже смогу тогда управлять э, своим полетом во, во во во давай давай спокойствие все уже близко близко да а, -а, -а все, безопасность. Ну, почти безопасность, почти. У нас мало кислорода, мало батареи, мы очень медленно. Очень аккуратно двигаемся к нашей дверке. Блин, вот это я себе вращение придал. Это просто ад был. Я думал, что мне конец, и что я просто отъеду. Так, здесь аккуратно. Здесь главное, не перестарайся, не перестарайся, Артем. Тихо-тихо, дверка Открывайся. Давай, давай, давай, давай. Пусти меня, пусти. Мы внутри, мы внутри. Я внутри, я живой. Все, кислород, кислород уже на исходе, но мы, мы, мы залетаем, мы залетаем. Давай, гравитация, появляйся. Все, отлично, братва, мы стоим на ногах. Наконец-то, какое-то прекрасное чувство. Поднимаем забрал и можем дышать, ну наконец-то, боже мой. Я не верю, что я добрался вообще живым. А, это был как будто я по-настоящему в космос летал, брата, ну это жесть, ну это, ну это очень интересно, но при этом сложно, блин, я вообще теперь не хочу никуда со станции выходить, я здесь в безопасности, понятия не имею на самом деле, что мне нужно дальше делать, но мне на самом деле понравилось, это было круто, э -э, хоть я немножко и в тупике в данный момент. Блин, я бы прямо сейчас вот в этой каюте спать бы лег. Просто, чтобы чувствовать себя в безопасности. Блин, игрушка на самом деле клевая. И сейчас было довольно-таки интересно. Несмотря на то, что мы ни хрена полезного вообще не сделали. но ну, разве что, брез золотали и пушку вот эту вот нашли, с которой я даже не могу пострелять, потому что у меня нету к ней патронов. И смысла, в принципе, в ней тоже мало. Но все равно было весело и интересно. На этом, я думаю, буду заканчивать. Блин, а надо бы заправить сначала, чтобы не забыть наш джетпак. И зарядить, и за Отправить. Мы же там все практически и зарасходовали, заодно э, посмотрим, как он заряжается. Ну, тут мы уже все с вами видели, просто закидываем кислород, который там остался 0,6. Боже мой, мы были просто на грани смерти. А вот, кстати, запас азотной кислоты довольно-таки большой, можно очень долго летать. Мы не так уж много израсходовали несмотря на то, что нам прилично полетали. Ну давайте и зарядим его заодно, так как он заряжается. А, надо в руку его взять просто, в руку и повесить, правильно? И вот так вот он у нас заряжается, правильно, как iPhone, прям мы его ставим на подзарядку. Пополняется там батарея? Да, да, да, да, и батарея заполняется, все отлично. Господи, можно... Так, ребят, все, заканчиваю, заканчиваю на этом э, свой первый взгляд. Игрушка крутая для любителей космоса и хардкора, сразу говорю. Оптимизация, будем считать так, на троечку, потому что все-таки у меня она подлагивает, Не смотришь у меня мощный компьютер. Э, потенциал у игры огромный, я очень надеюсь, что разрабы не забьют на нее и будут ее развивать. Там будет интересно, будет большой онлайн, мы еще не встречались с другими игроками. Мы еще не стреляли, а здесь все это можно делать. И наверняка можно свою станцию апгрейдить, сделать из нее огромный просто космический центр. Это все очень интересно, братва. Эээ, поэтому я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если так, то, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Но ну, а если вы уже подписаны, то респект вам жесткий. И до встречи в следующих видео. С вами был Мародер 120 Гигабайт. Йоу!